Привет, меня зовут Наташа, и у меня отличные новости для вас, и для меня в том числе, потому что сегодня мы будем распаковывать и смотреть на новые Xiaomi Smart Band 7 Pro. Закидывайте хорош, крученый. Но я поймала, так что распаковываем. Сразу скажу, что коробочка чуть пообъемнее, чем у Mi Band. Я просто часто эти коробочки в руках держу, у меня уже опыт. Я знаю все эти штуковины, ну и, конечно же, я знаю, что обычно в этих коробочках лежит. Значит, помимо браслета у нас здесь кабель. И все. На самом деле упаковка красивая, кроме инструкции. Провода и самого браслета здесь ничего больше нету, так что давайте смотреть на браслетик, как он изменился. У меня на руках, кстати, обычная семерочка. Ну, ремешочек черненький, посмотрите, силиконовый, как я люблю. Они примерно одинаковые по текстуре, что и Mi Band 7, но хочу заметить, смотрите, здесь э, застежечка такая клапановая в семерке, а здесь э, в 7 Pro... Идет уже как у часов полноценный ремешочек. Ну что, предлагаю уже активировать их и посмотреть, чем они могут нас порадовать. Так-так-так, я знаю, что обещала показать экран, но прежде важное объявление. Во-первых, между двумя этими склейками я уже успела несколько дней походить со смарт-бэндом 7 Pro, так уж получилось. А во-вторых, я просто обязана сказать, что официально этот браслет у нас не продается, и поэтому, чтобы его настроить, пришлось много гуглить. То есть, через ZEP Life нельзя подключить этот браслет, потому что что с iPhone, что с Samsung QR-код не считывается, приложение выдает ошибку. Поэтому я законнектилась с Mi Fitness. Причем обязательно у вас должен стоять китайский регион. И для того, чтобы у вас были не китайские иероглифы при этом, а что-то похожее на буквы, пусть и английские, вам придется поменять язык на English, если вы пользуетесь русским. Теперь про экраны. Он здесь действительно больше, чем в обычной семерке. Это видно и по размеру самой капсулы. 1,64 дюйма. Причем вы так же, как и в семерочке, можете в приложении выбрать абсолютно любой циферблат. Это может быть аналоговый класс классический или цифровой, как люблю я ну, потому что легче посмотреть на циферки, конечно же Особенно, когда они такие большие На таком большом экране очень удобно Поддерживается функция Always on Display а, Так как и в семерочке в обычной Но, если честно, мне эта функция в обычных Mi Band абсолютно не зашла Поэтому здесь я ей тоже не пользовалась Но имейте в виду, что она есть А вот что здесь появилось из того, что мне действительно понравилось Это функция автояркости Это безумно удобно, потому что у Mi Band действительно есть такая Такая проблема. Когда ты на солнце выкручиваешь максимальную яркость, потом к вечеру ты внезапно можешь ослепнуть. Особенно ночью поднимаешь браслет, хочешь посмотреть время, и схватываешь маленький инфаркт. Если сравнивать экраны по яркости и по качеству, то особой разницы я не заметила. Конечно, можно придраться и сказать, что в прошке немножко похуже, но по факту, если вы будете смотреть на солнце на оба эти экрана, все равно придется щуриться и вглядываться. По функциям браслета все стандартно. Есть шага измерения пульса, кислорода в крови и стресса, мониторинг сна и текущей активности, а также управление будильником, камерой и музыкой. Кстати, о музыке. Хочу показать вам беспроводные наушники CGPods Air Pro. Это новинка российского бренда из Тюмени, Кейс Гуру. У этой модели есть активный шумодав, который при активации отекает все лишние звуки и делает голос при разговоре чистым. А в режиме прозрачности даже с надетыми наушниками можно отлично слышать окружение. Причем проработает эта модель 6 часов на одном заряде. А еще есть модели CGPods 5.0 и Lite, которые от заряженного кейса проработают до 20 часов. Причем кейсы у них непростые. Версия 50 выдержит до 220 килограммов. Можно считать его по-настоящему неубиваемым. А вот у модельки Light очень маленький кейс из soft-touch пластика. но ну, прямо настоящий антистресс. Сами наушники поддерживают 11 команд и не боятся воды. Единственная разница между моделями это то, что кнопочки в 5.0 сенсорные, а в лайте механические. На любой вкус и цвет, как говорится. Прямая цена от производителя без наценок сторонних продавцов на все модели 5490 рублей. Кейс Гуру дает гарантию год и при неисправности компания заменит вам наушники на новые. Классно. Ссылка в описании, а по промокоду вилса2207 можно получить приятнейшую скидочку, так что переходите и пользуйтесь ей. Что касается тренировок, то здесь мы тоже ничего нового не увидим, потому что здесь их также, как в семерке, очень много. Они разделены по группам, и каждый сможет для себя выбрать, что ему ближе. Но то, что действительно очень часто всплывает в обзорах мибендов бендов это GPS-модуль. И, наконец, он здесь появился в этой версии 7 Pro. Действительно, не поверите, но сколько не снимаю про ми-бенды, каждый раз обсуждается тема GPS. И существует два мнения. Одни люди очень хотят видеть встроенный модуль в браслете, потому что очень удобно кататься на велосипеде, бегать и заниматься другим спортом налегке. Другие люди против, и их аргументы заключаются в том, что, ну, во-первых, я всегда ношу с собой смартфон, а во-вторых, GPS-модуль быстро разряжает батарею. Мое мнение такое, ничего плохого в наличии самого модуля я не вижу. Если он вам не нужен, вы, в принципе, можете им не пользоваться. А за тех, кому он пригодится, и кто будет постоянно наслаждаться легкими пробежками, я даже порадуюсь. Специально вышла на улицу без смартфона для того, чтобы проверить, работает ли GPS в России, потому что по этому поводу было много вопросов. Ну, в общем-то у меня все работает, даже трекает э, более-менее правильно и одну палку ловит. Вот такие вот дела. Если же говорить об автономности этого браслета, то по задумке авторов он должен жить 12 дней подряд. Однако, опять же, мы делаем сноску на то, что эта идея идеальные условия. А идеальные условия это у нас когда работают часы и в принципе все датчики сенсоры отключены. Понятное дело, что эта история не совсем жизнеспособна, ну потому что мы покупаем браслет для того, чтобы пользоваться всеми ништяками и функциями, которые дают нам эти самые сенсоры. Если коротко, то мой Mi Band 7 работает Ориентировочно неделю, возможно даже чуть меньше, но а, здесь надо сказать, э, что в 7 Pro батарея все-таки побольше 235 мАч, э, в то время как у обычного Mi Band 180, так что надежды на то, что это будет неделя и больше, она возрастает в разы И это прекрасно, потому что заряжать этот Smart Band мне больше не хочется Объясню почему Этот чудо-браслет лаганул лаганул, багнул э, подвел меня очень сильно потому что несколько дней я с ним ходила и когда я поставила его на зарядку, все данные и вся информация все Абсолютно все исчезло, осталась просто информация о том, что, ну, была прогулочка, а вот э, все мои данные, к сожалению, стерлись Вы скажете, ну почему ты просто не подключишь браслет обратно? А я вам так скажу, в списке подключенных устройств его не числилось, его не было И э, отдельно как-то подключить по Bluetooth сам браслет к смартфону нельзя Поэтому пришлось браслет подсоединять к смартфону с нуля вот таким образом я потеряла все свои шаги, калории и все, что я считаю для того, чтобы похудеть. Этим летом. И раз уж заговорила о багах, давайте обо всех, которые я нашла. Значит, погода предлагает мне браслет законнектиться с приложением, а в приложении нельзя законнектиться с браслетом, потому что настройка погоды просто слетает, приложение закрывается, и вот так вот это классно все работает. Поэтому, конечно, у меня здесь висит вкладочка погоды просто с напоминанием о том, что, ну, это не работает. Кабель, который идет здесь в комплекте, отличается от зарядки стандартного Mi Band, но принцип магнита здесь абсолютно такой же. Очень удобно пользоваться. Третий баг касается музыки, потому что, да, я сказала, что это работает, и это правда работает, но так как Bluetooth знатно барахлит и периодически отваливается, когда ты останавливаешь мелодию, у тебя может просто соединение со смартфоном разорваться. И для того, чтобы в дальнейшем снова активировать трек, ты можешь это сделать либо с наушниками, либо только с самого смартфона А это маленькая мелочь, но супер бесячая Да и в целом сам браслет иногда очень подтормаживает И мне хочется верить, что однажды это все исправят Но не помню, чтобы хотя бы один браслет Xiaomi выпускался настолько же сырым Хотя, опять же, тут можно просто сослаться на то, что официально у нас браслет не продается Так что вообще иди нафиг со своими претензиями Ладно, ну такое но вот следующая претензия, она довольно объективная И я не буду первый, кто об этом скажет А именно работа с виджетами В обычной семерке виджеты работают по принципу цикличной карусели И экран циферблата позволяет мне свайпнуть в любую сторону Чтобы перейти к этим самым виджетам В случае с 7 Pro у нас на левый свайп настроен центр управления И сама по себе задумка в целом неплохая Но я не понимаю, почему они не сделали доступ к центру управления сверху, как это реализовано во многих умных часах. Из-за этого управление виджетами перестало быть цикличным, и для того, чтобы найти какой-то нужный тебе виджет, приходится очень много свайпать вправо. Кстати, что касается верхнего свайпа, то здесь открываются сообщения и уведомления, и мне не совсем понятно, почему нельзя было центр управления и сообщения поменять местами, и тогда бы получилась цикличная карусель, все бы было удобно. Ребята из Xiaomi, послушайте меня, я уже все Придумала. Основное меню по нижнему свайпу разрешаю оставить так, как есть, потому что к этому уже все привыкли, все это нам издавна знакомо, и все это, конечно, удобно работает. И здесь, конечно, плюс новому браслету за то, что экран стал больше, и теперь иконки помещаются в два ряда. Есть догадки, почему 7 Pro немножко кривовато сделан. Дело в том, что... Разработкой обычных Mi Band занимается компания Huami. Она же известна по созданию умных часов Amazfit. А вот созданием 7 Pro э, занималась, по слухам, какая-то левая контора. И у меня вопрос к этой конторе. А почему нельзя было на улучшенном браслете, на котором большой экран сделать динамик, чтобы можно было отвечать на звонки, а не просто их сбрасывать? Но ну, это же логично. Это работает на всех умных часах. На Amazfit, причем так можно делать. Тут можно читать только сообщения, и то они не всегда Прокручиваются. Это к вопросу о багах. Снова. В целом я не могу сказать, что Smartband 7 Pro это плохой браслет. Вот прям плохой. Потому что здесь есть все функции, которые нужны среднестатистическому пользователю. И даже больше. Это браслет, у которого есть несколько расцветок. Есть светлый металлик, есть темный металлик. Можно выбрать ремешок на свой вкус. Их несколько цветов. И, конечно же, можно выбрать силиконовый или кожаный. В общем, все, что так любят пользователи. А дальше как говорится, больше Он выглядит как обычные умные часы При этом это действительно легкий Простой браслет Тут нет никаких лишних кнопок Куда бы могла забиваться, затекать вода То есть с ним можно спокойно плавать Что я и делала Если честно, на руке этот браслет ощущается практически Так же, как обычный э, Mi Band 7 И сюда при этом завезли GPS, NFC И все это при цене Практически 4000 рублей, но то есть сейчас прямо можно на Али или Озоне его заказать но все это не имеет особого смысла Пока браслет не будет локализован У нас, потому что Эти фишки либо не работают Либо они абсолютно недоработаны Так что пока не доведут до ума И не будет официальных продаж в России Рекомендовать этот браслет я не могу Очень уж у меня смешанные чувство после того, как я его поносила Но э, напишите в комментариях свое Мнение о Smartband 7 Pro Хотели бы вы, чтобы он у нас Появился, а пока вы пишите свои Комментарии, хочу большое спасибо сказать магазину BigGeek за предоставленный гаджет. И напоминаю, что все полезные ссылки, как всегда, ждут вас в описании. У меня на этом все. Сейчас я обратно надеваю свой Mi Band 7. И на этом прощаюсь с вами, ребята. Пока!